Боб со шрамом? Походу они... Решили постепенно возвращать... Боба со шрамом... В сюжет. А то все эксперимент, эксперимент, и вот возвращается Боб со шрамом наконец-то. Видимо скоро нас ждет повторная революция, или что-нибудь другое. Круто. Просто... Чего? И да, вот... Кстати, эксперимент это одно. А в конце вы заметили какое-то вот среди помех камеры, как будто бы отсылка идет уже к сюжету. То есть с боба, эволюции и так далее, вот где очень большую серию посвятили прям полностью сюжетной линии. Так вот, теперь, видимо, вернуться к сюжету, и это не может не радовать. Это прям круто. Там писали, что будут пасхалки. Боб Пикачу! Боб Пикачу забавно выглядит. Так, давай я врублю скорость на поменьше. Ага! Вот оно! Это Боб. Это Боб со шрамом. Почему в негативе? Только я не очень понимаю. И все. То есть просто здесь Боб со шрамом. И потом еще какие-то элементы. Писали в комментариях, что можно увидеть где-то лицо здесь создателя их. Но я его не вижу Вот вот совсем Зато мы с тобой теперь знаем, что Боб со Шрама будет иметь значение в дальнейшем сюжете И вот эта серия, насколько я понял, начало дальнейшего сюжета То есть что-то серьезное начинается И что-то серьезное мы скоро с тобой увидим в Бобе И к чему-то все это придет То есть Боб со Шрамом не мертв Боб со Шрамом все еще важен И Боб со Шрамом почему-то в негативе Может быть это навек на то, что он будет злым это сильно, я знаю, предположение, но кто его знает? Качу. Это герой Марвела. Воу. О, это же Красный Боб. Окей. Окей, Красный Боб. Хорошо. Что бы это значило? Это значит, что что-то нас интересное в конце сезона все-таки ожидает. С Красным Бобом. Как понимаю, это будет завязка следующего сезона. И это будет очень круто. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. переходите и подписывайтесь на канал, знакомьтесь, с Боб. Ждем еще новостей от Красного боба Блин, еще одна какая Это что такое было? Это... Блять, что такое было? Боб со жрамом? Ну что, вернется? Нет, смотрите, действительно, вот давайте еще перемотаем. Перемотаем, я что-то не пойму, подожди. Ну? Это ж боб со шрамом! Охренеть! общем мог бы кто-то вот этого предугадать или нет? Вот это, блин, 25-й кадр. Хренеть, можно. Так, ладно, понятно все. Есть очень много отсылок. Э, не то, не знаю, много, может, тут отсылок не много, но вначале, по-моему, даже действительно было понятно. Есть тут отсылка к Бобу с Ажрамом, Это уже, в принципе, понятно. Как в самом начале ролика. Сразу видна отсылка именно к Бобу с Ажрамом. Это капец как заметно. И возможно, что следующая серия как раз-таки будет с ним. Это возможно. Не знаю, ребят, но это очевидно. Чует моя жопа, что так и будет. А мы будем все-таки ждать мы с нетерпением, но я сразу говорю, боб со шрамом будет в следующей серии или поза следующей ждем. Не... Опа! Это боб со шрамом. Так, стоп. Подождите. Жнаком. эй эй я эй не делать. Так, вот он стоит. Это какая-то либо дорога, либо палка. И он идет. Да, он куда-то идет. Он реально куда-то то есть это.. Может он уже не в камере. Но, в общем, в любом случае, прикольно, что вот так вот нам на сюжет уже начинает показывать к концу.. Не уверен, что это конец сезона, конечно. Но все равно хоть какие-то намеки наконец-то.